Приветствую всех любителей видеоигр! Поиграем с вами в игру Full Track Simulator. Естественно, симулятор а, нашего вагончика с едой от создателей. Там Station, симулятор, от Дайнер симулятор, Мотель симулятор, Винтерсирвел. Винтер, Винтер Фух! Естественно, почему бы не попробовать в Гастейшн я играл? Мне вот, игра достаточно понравилась, была веселая. В эту еще не игра. Почему бы и не начать? В гараже вы можете настроить оборудование вашего грузовика, а также его внешний вид. Выезжайте на улице гламурно, как на подиум. Ага, игра нам предоставляет своего рода несколько мини-игр. Я не знаю, как это еще назвать. В принципе, это своего рода несколько мини-игр. А добро пожаловать в Woodside Порт. Гараж. Это мы здесь начнем, судя по всему. Да, начнем с самого, с самых низов. А, это было последнее соревнование, для которого он был... До... Чего вот? так быстро. По крайней мере, в конце у него была победа. И что теперь? Фудтрак и бардак. Может быть, в этом альбоме есть хоть что-то, что поможет мне. А у отца это всегда хорошо получалось. Только я могу трогать фудтрак, понял? Ни один механик не тронет своими грязными руками его. А, судя по всему, отец того. Хорошо. Давай приступим к работе. у у Так, игровые настройки. Чего, блядь? А, чувствительность. 0,5. 0,5. Отлично. Так. Все равно быстро, прикиньте. Все равно очень быстро. Ага. Так, 0,2. Не, 0,2 будет слишком прям, да, я думаю. Давайте, вот, 0,3. Да, сохранить изменения, да. Вот, 0.3, только надо вот поудобнее здесь сесть Вот, так, ну графика О, а что за фрезы? А что это такое? А что это мне так не нравится? А, точно, я же ограничение поставил знаете, что сделаем? Извините Мы это сделаем сейчас, пока у меня есть время Пока я не забыл, мы просто сделаем вот так, так. И все, и прекрасно, только надо... Да, мне нравится, в принципе, управление удобно Единственное, я вроде убрал размытие Но почему? Мне кажется, что у меня размывает объекты Ну ладно Так, графика, в принципе, прикольно, неплохо О, тут даже постер постерегистейшн симулятор Это, кстати, тот самый, который нас ебнул Это я прям помню Так, что нам нужно? Используйте свой ПК на, F? на мышь, на мышку Так, вкладка настройки, вы можете настроить свой фургон Так, здесь вы можете покрасить свой фургон Блять, он так страшно выглядит Подождите, я желтый, но он почему-то оранжевый. Единственный зеленый более-менее выглядит. Уверена. блять, а какой трак? Блин, желтый тоже выглядит. Ничего так. Ярко, пестро, красный, зеленый. Бля, давайте зеленый. Зеленый такой цвет. Чего-чего-чего? Мне очень нравится. Так, раскраска. Ага. о То есть зеленый трак, а на нем... О, либо, смотрите, либо это будет как рисунки своего рода, либо постер. Либо тоже постер. То есть вот это я не считаю рисун... Блин... Блин, вот это вот жестко выглядит. Вот это прикольно выглядит. Я люблю футбол. Так, либо рисунки, либо два постера. А давайте... Блин, это прям вообще жёстко выглядит. Давайте вот этот выберем. А, даже так, да? О, можно мирок настроить, только насыщенность. Насыщенность и яркость, наоборот, понизим. Нет, понизим, да. Блин, ну подсвет зеленый, подсвет фургона не очень. Вот так вот будет неплохо. И человечков хорошо видно, и еду видно, и надписи хорошо видно. Ну, да, That мне нравится. Right. Так, давайте заменим колеса. Здесь вы можете купить новые колеса для вашего трака. Ага, покупка бесплатная. То есть у нас еще может пробить колеса, надо не забыть. Так, вкладку улучшения Здесь вы можете приобрести новые предметы для вашей кухни. Бургер, гриль, машин. Бесплатно. Ну, естественно, покупка. Так, холодильник. Ну, естественно, обновление холодильника. Теперь выглядит намного лучше. Okay, do, Хорошо, папа. Что надо, чтобы это штука, Чтобы устроить шоу на дороге. Так, что там назад выйти, да? А, используйте альбом. А, хороший вопрос. Где альбом? А, вот, тут альбом. А че, где? Так, понятно, ладно. Так. Обучение. Фото. Можно приблизить. Так. А можно начать. А, ну, суть по всему, начало. Последнее фото это был великий день, который заполнился. Безупречная победа. Он никогда не любил компьютерами отец, настраивал гриль. А отец за рулем он водил машину. Всегда всем сердцем не мог понять, почему отец в пункте закупки. Кара нам всегда помогал. Это у нас картиночки какие, возможны. Sure like так, профессиональные хитрости. Найдите карту внутри гаража. Карту, карту. Давайте поищем. Это гараж, раз уж это гараж. О, можно поиграть даже. Не дай бог вы не дадите нам поиграть. Что за тиканье? Что за часы такие громкие? Карта. Кажется, я нашел карту. рядом. Коллекционный предмет. Такие предметы коллекционированы разбросаны по всей карте. Вы можете собирать их на своем грузовике. Собирая их, вы открывайте новый декор для вашего гаража. Или настройки для вашего фургона. Будьте внимательны. Хорошо. Так, а, пункт закупок Клары. Магазин Клары. При необходимости вы можете купить товары напрямую. В противном случае старайтесь приходить сюда вовремя, чтобы забрать свой заказ. А, то есть еще можно, блядь, и не приехать туда и не получить заказ. Вообще красота. Установите радио Нам кстати, колеса забрать новые А как их забрать? Прыгать я не умею, зато могу подняться наверх Хорошо Колеса мы сразу берем, да? Давайте лучше новые сразу колеса установим Почему нет? Они нам явно помогут, блять, у меня тут на столе что-то лежит он Мне так мешает А сейчас мне прям вообще не до этого Мышку мне водить мешает так, а, а все, вижу, <laughs> мне так нравится, они так подсвечены, вроде бы, знаете, их не видно, но они так подсвечены Так, что у нас тут еще, кстати, есть? Так, поехали, обновление а, радио, бесплатно, давай, почему нет? Even... Так, вы можете слушать радио во время управления грызовиком, нажмите пэджета, тт, удерживайте, чтобы... А, нажитые вращать и колесо Выбра станция, а, кстати, это удобнее Лучше R и вращать, естественно, колеса Так, поднять трубку Эй, hey, hey, парень Мне было интересно, oh, где ты? О, Клара, так приятно слышать твой голос Я хотел поблагодарить тебя За то, что ты делаешь для своего папа Ты знаешь, что я всегда готов помочь Да, это очень ценю И у меня есть кое-что, что поможет нам вам начать Посмотрите вкладку магазин для вашего ПК И вы поймете, что я имею в виду А это мы во время разговора а, на данный момент все, что есть. Но помните, что это очень важная часть вашего дня. Хорошо. А, планирование наперед сэкономит вам деньги и время. О, бля А чем мне надо? А, вот, всего по... А, почти всего по 8. Булочка 8. А, булочка, подождите, булочка. Булочка для бургера 2. А почему только 2? Плохо. Сырое мясо тоже 2. Бекон тоже 2. Хм, а чё так мало? Газовый баллон чёт. А чё я только так по одному могу? Хм, итого 66, а в скобочках цена без скидки. Подождите. А, цена без скидки 66, цена со скидкой. Подождите, а я, ну, я могу вращать предмет, конечно, там все такое, я понимаю, но... Ну, заказать, допустим. Подождите, ну, я почему... Ну, ладно, заказать. А, то есть у нас кончились товар, да, я помню. Кроме того, важно помнить, что у разных клиентов разные предпочтения. Вы скоро поймете, я имею в До скорой встречи, парень. Так, это уже кажется многим. Неудивительно, что отец всегда казался таким изможженным. Не из... Короче, уставшим. Так, колеса, колеса, колеса, колеса. Требуется авторитет. Прекрасно, блядь. Что я там нашел? Все бесполезно. Нужно автотрет. Оставшееся время 4 минуты, чтобы сесть за трак. Да ладно. Так, используйте вас для передвижения. Нажмите C от третьего лица и наоборот. Нажмите прошу использовать тормозами. Эу, чтобы включить-выключить и фары. Значит, чтобы попытаться перевернуть фул трак. Хорошо. Бля. Не искать, что это прям очень удобно. Пока что очень удобно управлять, но, в принципе, нормально. Так, мне карта показывают ваше текущее местоположение без остановки игры. Доступ к вашей карте покажет вам все доступные части города. Специальные места, отмеченные значками. Щелкнув по особому знаку, вы увидите подробную информацию об этом месте. А, серые значки означают, что место в данный момент недоступно. Почему у меня машина куда-то врезалась, блядь, и застряла, пока я читал Блядь, она застряла. Ну, заебись. У меня время 4 минуты осталось, чтобы доехать до магазина, А машина где-то застревает, блядь я в шоке а, ездить с папой всегда было так весело хотя это не совсем уж то же самое ощущение но приятное ощущение да иди ты на людей нет Фигайся, у мне 4 минуты осталось Бус онли? а то есть это типа не для этой там человек идет ну ладно мы ничего не знаем тесно штраф приходит а то я так быстро закроюсь, банкротом стану. Блин, вот этот автоматический поворот камеры. Клара всегда была добра, так с папой. Будет здорово ездить, а, увидеть ее знакомое лицо. Все-таки, в принципе, да, очень удобно, но я так привык в GTA, что нету этого автоповорота камеры, что я прям сейчас такой, блин, Автоповорот поворот камеры, как непривычно. Так, сейчас мы просто загрузимся, Да. Скидка получена. А-а-а, ты как раз вовремя. Вот все, что вам нужно. Я просто хочу помочь тебе. Чем могу? Вот, то есть мы приезжаем, если вовремя, получаем скидку. Если нет, не получаем. Все логично. А -а будьте внимательны, к тому, что, рассказывай, свежесть очень важна для качества ваших ингредиентов. Она уменьшается медленнее и быстрее, зависит от того, где вы их храните. Фух. Так, сырое мясо. Холодильник, стеллажи. Не, холодильник. Good, ага good. Хорошо, хорошо Мясо всегда должно быть в вашем холодильнике Помните об этом, если хотите, чтобы оно дольше оставалось свежим Так, я не хочу автоматически, ну ладно А, наверное, стоит сохранить место в холодильнике от булочек для чего-то другого Правильно Булочки могут легко отправиться на ваши полки Ага Так Щелкните правой кнопкой мыши, стеллаж Ага, все хорошо Так газовый баллон. У нас в морозилке, кстати. В морозилке, я думаю, храниться может практически вечно. Вы можете за этим магазин в любое время. Пока он открыт. Так, помните, что если вы сначала сделали заказ в вашем гараже, вы получите хорошую скидку Сделка, которая заключалась в вашем отцом, все еще в силе О, да-да-да, я помню Постараюсь иметь в это в виду Кстати, вы знаете парк спокойствия? Тот, в котором вы с Деннисом играли, когда был маленький Много людей Это отличное место, чтобы устроиться Вы должны поверить в это Так, ну поехали не, ну, в принципе, вождение мне нравится. удобная Машина не кажется какой-то там непонятной, там, каким-то куском мыла. Э хороший поворот камеры. Единственное, если ты начинаешь это делать сначала мышкой. опа опа па па па па па па па А, он на право. Извини, извини, извини, место тут занимаю. это самое. Водитель из меня пока тут такой себя, Куда мне, кстати? Мне вот сюда. Сюда, направо, судя по всему Потом еще раз направо а, Никогда не понимал, что тут так нравится отцу Но теперь, я вроде как понимаю Блин, кстати, раскраска машины Очень даже удачная получилась, если честно Она такая голубенькая своего рода Вроде зеленая, с голубым оттенком Из-за чего хорошо видна реклама то Вот этот трек И можно сейчас будет кормить людей Парк спокойствия Мы с Дэннисом играли здесь, когда были детьми Позже я могу отыграть, открыть здесь магазин. Да прям сейчас могу. Почему нет? Время-то идет. А надо как-то еще свой магазин, надо еще как-то держаться на плаву. Ну что, готовы увидеть меня в роли прекраснейшего, там, не знаю, бургера дела, фудтрека? А, просто поставь лайк, подпишись на канал, uh -huh. на телеграм. Ссылочку в описании. Фудтрек. Блять, мне начинает нравиться. Но она только на своего рода... На бета-тесте, наверное, они только выпустили это приложение. Поэтому за баги, за все мелочь. Не обращайте внимания. Так. Фух. Надо успокоиться, попить водички. Потому что сейчас будет игра на время. Больше, чем уверен. Клиенты не любят ждать. Поехали. Так, новый квест. Средняя прожарка. Парки. Hey, Блин. Kid. Так, эй, детки, я знаю, что... Это поначалу может сбить с ног. Но не волнуйся, я помогу. Спасибо, Клара, это действительно кажется многим. Прежде всего, включи радио. Что это сделает? Все намного веселее. Отличная идея. Теперь посмотри на мониторы внутри вашего грузовика. О, блять, в них есть информация о заказах, которые вы получаете с рецептами внутри. Ой, как это удобно. Так, левый монитор показывает текущие заказы, которые вы должны обслужить соответствующими рецептами. Правый монитор показывает ингредиенты, необходимые для данного рецепта. Взаимодействие с монитором вы можете выбрать, какой из... А, а, Какой из рецептов будет отображаться на втором мониторе. Это so сильно. Прости дело. Я знаю, что тебе понравилось. Теперь включите гриль-машину. Так. Uh, Хорошо. Клара? Клара? Uh, это не работает Точно, сначала возьми газовый баллон и присоедини газовые станции Так, хорошо, газовый баллон а, Вот так, да? Стоп, сначала свяжите... Т... А, сюда Ага, отлично, я должен был иметь это в виду Ваш отец тоже часто забывал о топливе Так, а время-то уже идет? Нет еще? Отлично Так, теперь мне нужно мясо и бекон Правильно, просто положите их на гриль а -а -а, При наведении на них гриля будет показано их текущее состояние так, вот так, да? А, так просто. Хорошо. Так, бекон. Оп. Так, будьте осторожны, чтобы не сжечь и не поджарить их. Разные клиенты любят, любят по-разному. Так, видите, оборочный стол, бургер Бокса, когда мы еще и в дальнейшем. Так, подождите. А, welcome, well done. Я не успеваю читать, если честно, но бекон редкий, бекон рейр. Так, и вам понадобится основа для бургера Булочки, фигулочки и так далее Мясо медиум Средний, так, подождите Как положить? Ага, могу Так, подождите, что мне надо? Мясо well done, бекон хорошо прожаренный подрумяненная булочка Блин, это надо все это самое Мясо медиум А well done, я уже проебал well done, да, получается? Подождите Сейчас будет хард, да? А, вот well done. А, ну все, отлично. Так, а бекон хорошо прожаренный. Да, к этому еще привыкнуть надо будет. А, мне нужны булочки, правильно? Булочки, булочки, булочки у меня здесь. Нет, не здесь булочки. А ну-ка выйди отсюда. Так, сейчас ладно, бекон будет готов, и мы уже там разберемся фиг с ним. И хорошо прожаренный. Все, отлично. Надписи должны, в принципе, совпадать, как я понимаю. Так, булочки тоже надо нагреть. Нет, нагреть нельзя. А, вот сюда. Разделочная доска. Так, нажмите так, чтобы открыть меню инструментов. Наведите курсор на нужный инструмент. Отпустите нож. Ага, допустим. Ух ты, блядь. Выберите нож из инструментов. Поместите нужный ингредиент к доске на резк. Используйте AD для поворота. QE для измерения угла. Ебать. Нажмите левую кнопку мыши, чтобы вырезать. Когда закончите, нажмите правую, чтобы остановить резку. Чтобы получить максимальное количество кусков. Ух ты, блядь. Так, вот так, вот. Все части были вырезаны. Этого достаточно? Хорошая работа. Теперь вы должны приготовить их на гриле. И помните, нижняя булочка всегда идет первой. Тем временем, почему вам не начать резать помидоры? А, да. Бля, ебать. А какая там булочка? Подрумяниная бу... подрумяненная. Так, сейчас посмотрим, как это будет. Хочу увидеть, чтобы быть полностью спокойным. Подрумянина, да. Так, ага. А. Так, хорошо, я думаю, можешь закончить бургер-бокс самостоятельно. Я буду здесь. Так, теперь надо порезать помидор. А как их надо порезать? Томатная долька, томатная долька. Понятно, две томатные дольки. Так, тап, нож. Блин, привыкнуть еще к этому. Так, томатная долька, ну... Так, стоп, влево-вправо, вверх-вниз не работает. Влево-вправо. Привыкнуть, я начинаю вверх-вниз делать. Так, давай, так, оп. Так, давай, так, оп. Оп, оп, оп. А, все. Так, 4 томатные дольки, да? Томатная долька, допустим. Томатная долька. Или, сопли, как правильно? Сначала идет... Или может... А, мне кажется, они все правильно написали. То есть я могу убрать томатную дольку? Не могу. Ладно, пусть не. Томатная долька. Так. Так. Так, так, томатная долька. Сыр. Где сыр? Сыр здесь. Так, сыр. А сыр чего-нибудь не надо? Не надо. Сыром ничего делать. Сыр. Томатная долька. Булочка. Я сделал все через жопу. Ну ладно. <laughs> Хорошая работа, парень. Теперь помести коробку с буркером в сумку для заказов. Дважды проверь, а правильно ли она. И отдай ее клиентам. Все, отлично. Хорошо. Ладно, неплохо. То есть это же было, в принципе, не настолько важно, как я буду делать бургер, но можно, в принципе, ему следовать. Фух, мой первый заказ. Наверное, семейный, да? Авторитет не только позволит вам разблокировать новую машину для вашего груза, она откроет вам доступ в другие зоны города. Помните об этом и позаботьтесь Thanks, о нем. Спасибо, Клара. To... Я не знаю, смогу ли я сделать Not. это самостоятельно. как Надо желать плиту выключать. Так, ну, я не думаю, ты справишься сам Так, бургер. Ну, будьте осторожны, не все так терпеливы. Готовьте быстро быстрое время Мясо рейр Так, мясо рейр Сразу мясо рейр Две дольки есть, две дольки есть И подрумяненная булочка А, все правильно, вот это кладем Булочка Ну, в принципе, я уже, в принципе, ну, понимаю, как что Так, сначала нужно все удалить отсюда Положим на стол Булочка, нож, режем Вот так вот и оп Отлично Две булочка, раз а, -а, -а я эту вы выключил Да, ничего страшного, я экономлю топливо Я экономлю, да, то есть когда она включена, она тратится Как только, в принципе, все будет готово Мясо рер поэтому как все будет готово О, Как удобно, какие разработчики молодцы Когда я далеко, я могу отойти на мгновение ока Как это хорошо, блин Это реально хорошо Так, мясо рэр, мясо рэр А мясо уже рер да? Да, мясо уже рэр так, что там? Котлетка. Блин, надо помидорки, на самом деле, между положить, а то получается котлетка, два помидора, блин. Некрасиво как-то. Ну ладно, пофиг. А, и в пакет. Вот сюда. Оп. Отлично, хорошо. Закрыть. Так, третий заказ, пожалуйста. А, мясо, бекон. Так, мясо. Бекон. А, булочка. Мясо, рейр, хорошо прожаренное. И томатная так, коробка. Тихо тихо тихо тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо Хорошо, что на самом деле он нож из рук всегда сразу, ну, выкладывает Так, мясо рейр, мясо рейр, хорошо Томатные эти, томатные, блин Наши булочки, булочки, есть время еще много, томатные булочки, хорошо Так, сразу же следующий заказ, готовим Так, булочки, Пикон средний, а должен быть хорошо прожаренный, да так, булочка первая пошла Отлично Вот так Томата нет Хорошо Так, булочка, отлично Какой у нас следующий заказ? Сыр, котлета, булочка, хорошо Опа, хорошо прожаренный ну, уже, в принципе, готово Так, это третий заказ Бургер с беконом, да, все правильно Отлично Так, а следующий заказ а... Так, знаете, как я сделаю, наверное? Вот так Потом вот так. Надо, наверное, сразу парочку порезать. Так будет удобнее в целом. Главное резать еще очень, очень аккуратно. А там уже все видно будет. Так, котлетку надо тоже сразу поразить. Она долго жарится. Котлетки-то быстро делаются. А так-так. Заказ. Следующий заказ сразу посмотрим. Тоже котлетку сразу поставим на прожарку. Так. Какая прожарка? Велдон well и мясо медиум. Ну, сначала Велдон, well значит, ждем. Так, булочка готова. Эта булочка тоже готова. Отлично. А, кстати, последний был, по-моему, остался. И оп, оп. Так. Rare, а должна быть Велдон. Well медиум. Хорошо. А, это медиум. Медиум. Отлично. Медиум готова. Так. Булочки две сразу закидываем. Велдон. Well Мясо Велдон well отлично. Велдон well сыр. Сыр жарить не нужно, тоже хорошо. И булочка сверху. Отлично, это четвертый заказ. Мне нравится, что все подписано. Готов. Красота. Следующий заказ. А, бекон. Не могу читать, извините, ребята. Я бы обязательно прочитал, но не могу. Мясо медиум есть Так, котлеточка сюда Котлетка сюда Бекон жарится Сыр-булочка извините Не очень готов, средняя прожарка О, нужна средняя как раз, вообще красота Так, берем Берем, готово, отдаем Так, когда вы заработаете деньги, вы должны использовать их с пользой Заказав первый, вы получите хорошую скидку. И чем быстрее вы приедете, тем больше будет скидка. Что такое-то, блядь? Решетка выглядит там, что там. Думаю, что у меня есть где-то инструменты для почистки. Так, нет заказов для готовки. Так, у нас газа, кстати, быстро, газ быстро кончился. Так, что нам нужно сделать? Выберите кисть изменю меню инструментов. Хорошо. Ааа... Нажмите левой кнопкой мыши, чтобы начать очистку. Используйте мышь, чтобы очистить гриль. Перемещаясь по нему после достаточной очистки, нажмите правую кнопку мыши, чтобы выйти из очистки. А, ну то есть, в принципе, когда день закончен, хорошо. Блин, это достаточно долго и проблематично. Но я, в принципе, уже понимаю, где надо очистить. А -а -а. Так, выглядит как новый. Пора уходить. Так. А можно, допустим, заранее что-нибудь подготовить? Ваши руки заняты. А как снять? Ага. Допустим, просто, просто из любопытства. Мне интересно, могу ли я заранее, допустим, подготовить булочки. Так, хорошо. Куда-нибудь вот сюда. Раз булочка. Два булочки, Еще булочку. Две булочки просто порезать заранее, допустим. И посмотрим, как к этому отнесется нам потом игра. Оп. Я бы их еще и пожарил заранее, но это ладно Или можно пожарить заранее, в принципе Да, почему? А, я же почистил уже плиту Ну ладно Так, полка, какая-то полка Так, что мне надо? Возвращайтесь в город Это мне нужно на выход, да, нажать Поехали Назад В принципе, мы заработали какие-то деньги Сейчас мы можем спокойно ехать в гараж, делать заказ И только потом ехать в магазин Чтобы получить денег Ну, чтобы получить скидку денег в принципе, на этом игра и построена. Так, Клара предложила перебраться в новую точку. Давайте попробуем. Так, откройте карту. А, торговые точки имеют разные часы закрытия и открытия. Когда наступил последний час, клиентов больше не будет. Поэтому вы должны максимально использовать то время, которое у вас есть. Наведя курсор на точку на карте, вы сможете увидеть, что хотят клиенты в данной конкретной точке продаж. Ух ты, блядь, понятно, ночные клубы Похоже, что там картошка фриполь с спросом У ночных куляк Ладно, пришла пора выбрать следующий шаг Ух ты Ух ты, часы работы с нулей До 23.59 Сначала мы едем в гараж Сначала мы поедем в гараж И там разберемся, я не хочу делать огромнейший круг. бля. И пойдем так а, Делаем заказ и, естественно, продолжаем о, прошло столько времени, что я почти забыл, как выглядит город Там же только что столкновение было Куда машины делать? Или я профукул? Конечно, ты забыл, как выглядит город Потому что я на нем не ездил Так Интересно, как Денис поживет в эти дни? Денис У нас какой-то еще упростительный знак слева. Ах ты ж сукин, ты бро блядь. Перекрыли дорогу, прикиньте так, у меня, кстати, престиж вырос, по-моему, до единицы. И, по-моему, я мог принять еще один заказ, но... О, -о, о ты делаешь это ради отца, помни об этом. Уверен, что он был так счастлив, что-то там и все такое. Да какого ради отца? Хотя бы ради себя так можно зарабатывать денег, и не только в целом. Блин, конечно, вот эти вот просадочки, но это еще пока... Это мелочь. Вот эти всякие просадки. Все это мелочь. Так, удерживайте е, чтобы выйти из машины, судя по всему. Да. Установите машину для, карто установите машину для картофеля фри, установите морозильную камеру. Отлично. В морозилке будет храниться картошка. Что, в принципе, логично. Так, где компьютер? Компьютер. Поехали. Для начала настройка. Э, баннер. У нас есть новый баннер за 50 долларов. Неплохо. О, для чего? Кстати, для чего? А колеса тоже, да, за бабки? Блядь, да вы охуели. За бабки менять колеса, блядь. А в чем разница? А что мне это даст? Ну ладно, это потом значит. Так, она нам подарила, судя по всему из разговора, как я понял, да? Она нам подарила морозилку как подарок. И, по-моему, машину для картошки фри. Да, то есть она типа свои... Всего рода шей. подарки Мор, сделала. Мор, так, и все больше и больше, больше похоже на настоящий футрак. Фу <свист> Нифига себе, это уже и так настоящий футрак, блядь. Так, для начала. Я вот не понял. А, 4-8. Все, я понял. Тоже 8. Я сначала не помню, почему 2? Тут, оказывается, вот слева наверху все показано. Тоже 8. Это, судя по всему, вместимость наших этих самых всех красивых. Так, помидоры. Помидор 4. Газовый баллон 4 у нас, кстати, тот не кончился. Лук 4. Картофель фри 12. А, ну, короче, надо всего по максимуму добавить. Я помню, бутылка кетчупа 1, 1, 1. 105 долларов, если я успеваю, и 132, если я не успеваю. У нас есть 5 минут, чтобы доехать. Поехали? Поехали. Конечно, я уверен. Поехали. Да, 4 минуты, я сказал 5, блядь. 4? Поехали. А можно сигналить как Нет? Так, пробел тормоза. Так, а куда ехать-то, кстати? Я на карте не вижу магазин. Так, ладно, поедем прямо карта метку как поставить никак как метку поставить было значит быстро сейчас поехал я сейчас очень удивился так ладно будем пробовать ориентироваться сами запоминать где находится магазин я просто помню что у меня какает что-то прямо налево потом направо потом прямо или я уже все профукал и еду не туда а нет вообще прям прекрасно это то есть, смотрите я ставлю карту но мы все равно в пути приколь то есть если я жму карту то время продолжает идти да да на карту сильно нельзя отвлекаться. Но мы успеваем. У нас еще 3 минуты. Я все правила дорожного движения нарушил. Не делайте так ни в коем случае. Не знаю, будет потом по, на по настройкам полазить. Нормально все сделать. Отлично. Собрать заказ. Так, автоматически. Freezer, а, картофель в класть в морозильную камеру. Если его в другое место, его свежесть закончится быстрее. Имейте это в виду. Хорошо, никто не любит сырой картофель фри. Так. А, естественно, лук тоже он сюда положил В морозилку а, Бекон, бекон, булочки Кетчуп, газовый баллон, кстати, он еще не никого... понял А, это два газовых балла Неплохо Так, так, бутылка с маслом Бутылка майонеза, бутылка кетчупа Блин, за этим всем следить Это же капец Это же капец, капецкий Я с ума сойду за всем этим следить Но это классно Мне нравится так, там какой-то упростительный знак справа Не пойму, что он означает Это заправка, это магазин, блядь, своего рода, да? Блядь Застрял Застрял А, перевернуть футтрак на Z Это просто вернуть его в начальное положение Понятно Блин, а почему магазин магазине тоже? А куда я сейчас еду? Так, ладно, понятно куда направо, 200 метров вправо Ну мы сначала налево, потом уже направо Извините, ребята, я тут вклинюсь в поворот. Да-да-да, вид. Главное ни в кого не врезаться, а дальше все. Все по, по этой. По нарастающей пойдет. Ой! Это не я. Это не я! Иду на обон! Блядь, чуть не убил его. Чуть не убил. Так, а я, в принципе, правильно приехал, да? Да, как это опустить? А, они сами опускаются. Хорошо. То есть они, в принципе, сами. Так, ну что, давайте еще один день закроем, и будем заканчивать. Я вообще хотел полчасика поработать. Ну ладно. Ну ладно, не забудь, что ваш вашей есть радио. Включайте его и найдите свой любимый канал. Э, мой любимый канал на YouTube я. Меня меня можно включать, почему нет? У -у -у. Такой приехал. О, покушать принес, ребята. К клубу-то, блядь, приехал, пожрать привез. Неплохо. Так. Тут, конечно, работает клуб, но у меня также будет радио. Ну что? Я, в принципе, готов. Булочки, сука, исчезли. Мне это не нравится, но мы сразу же сделаем. Так, нож. Уже первый заказ вижу. Так, что у нас тут? Картошка фри, кетчуп. Так, кетчуп надо поставить на стол, я думаю. Отлично. Картошка фри, морозилка. Где-то тут видел мор морозилка. Дай морозилочку. Картофель фри. А, включ газовый баллон, так Блять, положи картошку, положи, положи картошку Так, а чего сначала завершите текущую задачу Какую? Не понял, чем он просит? Что ты просишь? Ну, остаток топлива Вам нужен иметь газовый баллон в руке так? Не, не понял Ну, допустим, газовый баллон Ваши руки заняты. Блять, что происходит? Хрена не понял. А, время-то а, время не тикает. Включите свет внутри футтрака. А, блядь. Ай, блядь. А, поднять трубку. Эй, пацан, я подумал, тебе может понадобиться моя помощь Машина для, для приготовления картофель. Заставь масло и все остальное. Так, масло. Масло есть. Так, заливай масло, нет? Отлично, масло залили. Так, теперь включаем, отлично. Ну вот, а теперь можно и жарить. Я должен быть осторожен, потому что если люди будут любить более-менее, бла-бла-бла. Жареный картофель фри. Так, я понял. А, мне не дадут. Тем временем достаньте коробку с картофелем. А где коробка с картофелем? Где коробка с картофелем, блядь? Где коробка с картофелем? Так, какая там фри? А, здесь же блин, пуг... О, ни хрена себе, ты сколько картошки то собрался жарить Жареный картофель фри Так, сырой картофель фри Хорошо Жареный картофель фри Хорошо Так, теперь добавь кетчуп Хорошо Держи заказик Так, на ну это бы я без тебя справился Конечно, без тебя бы справился Отлично Теперь заранее жарим булочки Заранее жарим котлетку на легкую прожарку и бекончик тоже на среднюю прожарку Если что, плиту можно будет выключить Все просто Так, ночь еще не началась, время закрытия точки продаж 6 минут, судя по всему Так, подрумянины есть Подрумянины есть, отлично Опа Теперь заранее готовим Так, подожди, это Деннис? Да, мы будем с ним соперничать? Ю? Да, я, в принципе, не удивлен да нет, он управляет своим грузовиком Это вот точно не рук Денила Так, сразу картошку Карто Картошку у нас в морозилке Открой, пожалуйста ага. Так, отлично Так, заказ номер два Мне, пожалуйста, картофель фри И тебе жареный картофель фри Хрустящий картофель Картошку, судя по всему, могу жарить пока что только одну Стен для соуса Блять, а что раньше ты молчал Конечно Конечно так, раз-два. Есть. Два соуса. Отлично. Так, жареный и хрустящий. Ну, сначала, естественно, делаем жареный, потом хрустящий. А, сначала делаем жареный, потом хрустящий. По времени это все логично, да. Так, и... Опа, жареный картофель. Так, кетчуп, майонез. Кетчуп, майонез. И, кстати, сразу видно, сколько это самое, сколько тратится. Так, хорошо. Следующая картошечка сразу ставится. Блядь, знаете, про что я забыл? А, я выключил. А какой я молодец. Какой я молодец. Так, заказ номер три. Естественно, хрустящий двойной кетчуп. Не проблема. Заказ номер четыре, пожалуйста. Можно? Следующий. Заказывайте. Приходите, покупайте. Я всех жду. Всех рад. Так, упа. Так, четвертый заказ. Тоже картофель. Хрустя... Жареный тут, хрустящий. Ну, понятно, я не могу две картошки, да, жарить? Да, не могу. Блин, печалька. Зато я могу сделать пока вот так Так, какой ты? Жареный, мне нужно хрустящий Жареный я бы мог отдать, но не вижу смысла Проще сейчас дожарить уже хрустящий Так, а я же выставил уже У меня же вот стенд а, Поставьте баночку с кетчупом Для обслуживания как можно больше клиентов Ну, горчицы на под... А, горчицы еще есть Кетчуп, майонез Масло Бутылка майонеза, кетчупа так, подожди, а где горчица? Бутылка майонеза, кетчупа. Так, что там, что там, что там? О, Так, тихо. Так, хрустящий. А, два кетчупа, хорошо. Раз, два. Отлично. Заказ номер три пошел. Отлично. Блин, пока все просто на самом деле сейчас. Масло можно и в принципе не менять. Свежесть масла, вкуснее. Один кетчуп. Так. А, он доволен заказом мне нрав... Я, в принципе, спокоен А где у меня горчица? Майонез, кетчуп Майонез Кетчуп Майонез, кетчуп Майонез, кетчуп А я могу еще один мазик, допустим, поставить? Да нет, уже все находится в поставке А масло, допустим Нет, этот предмет сюда не подходит Так, жареный картофель фри Жареный картофель фри, отлично Тихо, тихо, тихо, кетчуп так, заказ номер четыре. Пошел. А когда будет уже какой-нибудь бургер, уже будет все есть. Опа, отлично. Подрумянин, мясо рейр. Так, мясо рейр. О, повезло так как. Мясо рейр. Дальше. Две, два томатика, которые надо порезать. Я, кстати, забыл томат порезать. Прикиньте. Так, поехали. Четыре тома. Раз. Так, да, блин, в стороны. Я, я всегда почему-то вверх хочу. Отлично. Так, Томат. Два томата, хорошо Два томата, вот так Ага Ага, хорошо, раньше срока Резюме заказа Чаевые 2 доллара, базы получено Авторитета 10, так я потому что Молодец, конечно, сейчас еще Котлетку поставим на прожарочку А вот это снимем, опа Так, булочка, так, котлет Помидорка сюда Помидорка сюда, потом Фришка Сразу же идет на прожарочку Единственное, нужна только коробка, получается Булочка Мне нужна, естественно, заранее Так, сразу ее режем Отлично Сразу ее вот сюда На подрубянистость Так, мясо рейер И мы выключаем, кстати, почему? Потому что новый заказ Так, картофель фри жареный Картофель фри с майонезом М -м -м. Неплохо Он просто жареный, да еще сырой, еще сырой, отлично жареный и майонез. Так, номер шестой заказ готов, О, Они довольны, меня радует. Так, жареный картофель, опять картофель. Блин, немножко путаюсь, не могу еще запомнить, как что где. Amazing, мне понравилось. Кто-то как можно больше клиентов до закрытия точки продаж. Сколько осталось? Осталось минута. Блин, а мало осталось, если честно. Только не понимаю Вот мне просят положить на подставку майонеза И горчицу на подставку для Ну У меня нет горчицы, блядь, я не покупал горчицу <laughs> Я ее не покупал Блядь, 23% осталось Так, ладно, пусть еще чуть поджарится Котлет Котлетка медиум, хорошо, ладно а, Булочки просто приготовим на заранее, естественно Блин, они бы не пропадали, если честно Я бы не хотел, чтобы они пропадали Так, плиту я выключил, хорошо Жареный картофель фри, жареный картофель фри, отлично. Так, картошку еще сразу берем. Сразу сюда, сразу закидываем. Че там, три кидчика, ни хрена. Раз, два, три. Какой заказ? Седьмой? Седьмой. Седьмой заказ. Я уже начинаю путаться немножко. Боюсь отдать не тот заказ. Так, блин, потратил больше, получил меньше. Подрумянинное мясо рейер. Сука, мясо рейер. Да верни. Мясо рейер. Так, включаем. Вот здесь. А пока остаем. Так, э, мясо рейр, томатная долька, томатная долька и жареный картофель фри. Так. Подожди, у меня еще заказ висит. Куда? Подожди. Нажмите на кнопки слева от машины для картофель фри, чтобы светить обработанное масло. Затем откройте фитюницу, чтобы забрать масляную ванну. Используя эти из масляной ванны в желтый контейнер, бла-бла-бла, поставьте его. Так, мясо рейр. Потом помидорка. Потом еще одна помидорка И булочка сверху Так, потом ставим заказ номер 8 Картошечку Жареную сюда Майонез сюда, закрыли Заказ номер 8 Теперь... А, я даю могу, естественно Так, заказ номер 9 Ух ты, блядь, мясо РР, Блядь, медиум мясо никто не забирает Плохо Картошка есть И картофель фри жареный тоже Так, ага жаренный, о, хорошо прожаренный бекон, бекон редкий, значит ставим его обратно, булочка, блять, булочка нужно, и опа, отлично, так, так, а булочка, лук, еще лучше жарить, так, а где лук хранить? А лук в морозилке, наверное, больше чем... ну я так и думал. Так, что у нас тут картошка фри? А, сейчас будет готова картошечка фри, понятно? Не видел какие-то все на стол высыпаю. Так, три майонеза, раз, два, три. Блять. Я молодец, я знаю. Не страшно, не страшно. Так, а, тихо, тихо, тихо. А, кончился газ. Хорошо. Газовый баллон в мусорку. Подожди, отмена. Контейнер для масла, мусорная корзина. Ну да, удалить. Все правильно. Так, газовый баллон. Ставим сюда. Включаем. А, что у нас тут? Мясо велдон. Well Ой, блядь, про все на свете забывал. Забыл. Блять, ладно, мясо будет меди медиум, да? Well done. Подождите. Мясо рэ. А что у нас как идет-то? Блять, нет, велдон well это уже прям прожаренное, да? Хорошо прожаренное мясо, да Ну, значит так Так, хрустящий картофель Хрустящий картофель примазик. ну это ладно, это мы выкидем пусть. Хотя Бля, куда бы тебя поставить? Ну, ну, стой здесь, вдруг пригодишься Так, коробочка нужна для бургера Так, мясо рейр готово А, руки заняты Так, так Потом Жареный картофель. Нужен хрустящий, да? Хрустящий картофель нужен, реально. Так, хорошо прожаренный бекон. И два ломтика лука. Отлично. Теперь мы тебя порежем. Отлично. Так, два ломтика. Раз ломтик. Два ломтика. Да, два ломтика лука. Кетчуп. Ага. И подрумяненная булочка сверху Так, хорошо, у нас еще три, 300 секунд, блядь, а я так спешил А я, оказывается, так спешил Так, хорошо прожаренный Картофель И такой человек вот время никуда не уходит, если честно И три кетчупа Блядь, если кетчуп бы кончился Ой, кетчуп, майонез бы кончился раньше времени Это было бы, конечно, смешно Так, раньше срока, все, молодцы, Получены авторитет Чаевые и 30 долларов Всего мы заработали Ух, это, конечно, хорошо. Так, мы это отключаем. Это мы отключаем. Хорошего дня, спасибо. Так, теперь сначала слейте обработанное масло. Ага. Так, возьмите контейнер. Хорошо. А теперь вот сюда. Так. Отлично. Поставьте бутылки с кетчупом и так далее. По... Так, используйте мышь, чтобы очистить э, сборочный стол. Перем... Э, перемещаясь по нему, бла-бла-бла. Я понял. Мышь, блядь. Так, это же обычная губка. Блядь, сейчас кар... а, картошку я не уберу. Так, готов возвращаться в гараж. Я выдохся. Так, подожди, сначала надо все отмыть, блядь. Выдохся, он нифига себе, он умный, Выдохся. А прибраться он за собой не хочет. Это, конечно, красота. Так, а фритюрницу как помыть? Тоже губкой? А, ее что, не надо никак мыть, типа? Как снять предмет? А, просто вот так, да? И просто вот так. А, мне это хорошо. Так, майонез, допустим, нельзя поставить. Хорошо. Кетчуп. Нельзя поставить. Хорошо. Газовый баллон, а сколько? 82%. Блин, ну здесь реально только майонез и кетчуп. Майонез и кетчуп. Майонез и кетчуп. Но это же одна и та же полка, блядь. А я дурак туда-сюда бегаю. Да и масло здесь поставить не могу. Но тратить предметы нельзя. Судя по всему, вот это вот я поставил, да, оно пропадет. Стол для сборки. Уделенное место для сборки рецептов клиент. Вот. Почему я только сейчас именно это прочитал? Так, ну мы, в принципе, можем включать радио. Оно было все время выключено. Я же включал радио. А, он просто переключает треки, я понял. Просто переключает треки. Я думал, он его выключит прям полностью. Ну, в принципе, игра такая активная, мне нравится. Прикольно сделано. Мне даже нравится. Так, будьте готовы, можете проверить свои заказы, пользоваться популярностью в данной местности перед отъездом. Бла-бла-бла и все такое. О, у меня заканчивается топливо. Думаю, это должно было случиться. Пора возвращаться. Кончился газ машина на газу ездит, не хуйся. А что, куда мне ехать-то? Подожди, мне нужно заправиться, правильно? А где тут заправка? Так, мне нужно вообще в обратную сторону и через этот самый ехать. Вот здесь мне надо ехать, да? Нет, еще вот вообще мне надо было вот так вот развернуться, вот так, оп оп оп, оп оп оп оп оп оп Так, а где... Ой, блядь. А где мне заправиться-то? Блин, я где-то видел заправку, только не помню где. Прикиньте. Я правда забыл, где заправка. Ну, ладно, сейчас сейчас нам, я думаю, покажут, где мы можем заправиться. Или не покажут, я быстрее до дома доеду. Блин, здесь что-то рано, да, по А, нет, сейчас чуть налево и направо. Блин, показывает, что кончился бензин. крас. Ну, не будем ругаться за перевод, а вот эти вот микрофризы, надеюсь, со временем поправят. Вот эти вот обновления площадки, потому что в целом это немножко напрягает. Но мне кажется, что здесь пока нету заправки. Заправка это когда мы возвращаемся обратно, то есть мы можем весь день кататься, но рано или поздно у нас кончится бензин, и тем самым нужно будет заправляться. Так. А, папа заправляет фургон Мы были на трассе 66 У него всегда были запасные в гараже Вот оно как Но ну, это вот видите, это как бы на показывать Немножко учу. Привет, детка Вы вернулись в гараж Вам нужно немного подзаправиться Не так ли? Не волнуйтесь, просто возьмите канистру Нажмите где-то поблизости Наполните ее в бачке с тополем А затем вы можете заправить свой фургон Найдите канистру а, она и вправду недалеко Так Подойти с какой стороны, Наверное, с той стороны. Стоп. А, блять, я думаю, уже можно, а тут же бочка еще есть, на которую надо заправить машину. Еще вот это пятно, кстати, не обязательно было добавлять, я очень аккуратно использую. Ага, возьмите конец с помощью, прикройте ее к красному полудурному баку, когда конец будет заполнен, прикрепить ее к небольшому... К небольшому топливному баку С левой стороны грузовика Будь осторожны, чтобы не переполнить канистру Или бак грузовика А, я же говорю Надо быть аккуратным Вот 90 налил, пошел, заправился И все, ну как бы все просто Я считаю, что это правильно Блять Так, помни, что в городе много автозаправок И ты всегда сможешь пополнить свои запасы Конечно Я бы сказал, что вы заслужили отдых так что ложитесь спать, завтра будет новый okay, okay, день okay, Ладно, okay. ладно night, okay. Так, еще раз спасибо вам за то, что вы сделали это в честь своего отца Спите крепко Так, ну в принципе Вот я заправляю свою машинку 5, это же Сколько мне канистры-то надо использовать? Просто это не очень реально удобно столько это самое. Может канистру потом побольше можем купить? А, от меня в бабке уходят <laughs> Прикольно Оп. То есть это в принципе затрачивает мои средства Хорошо и чем дольше я езжу на машине, тем больше денег от меня уходит. Ну, бензина тратится и все такое. Но, в принципе, это очень удобно, да, там, заправка своего рода дома. То есть у меня просто потом месячно, там, вообще лучше бы, лучше бы, вот честно, если бы сделали бы меч, месячную оплату. Знаете, вот я там э, трачу, трачу, трачу бензин, а потом, хлоп, вы должны оплатить столько-то, столько-то, у вас есть столько-то столько времени. Да, ты не будешь знать точно, Сколько ты должен потратить никогда в своей жизни, но это будет правильный. Вот так вот то, что с меня просто улетают бабки. Блин, в игровом порядке это, конечно, правильно. Есть деньги, заправился. Нет денег, не заправился. Все логично. Но в, в плане жизни, ну, был бы какая-нибудь, да, там, месячная плата, примерная. Мы же знаем, сколько, сколько у нас литров машина. Мы будем заправляться примерно каждый день. Примерно. Один раз в день. Ну, из нас бы списывали бы, естественно, да, там это самое. Списывали бы, ну, там, ну, 500 долларов в месяц. Ну, и вот мы должны были бы зарабатывать там 500 долларов. А потом мы закончили этим заниматься, подписка кончилась. Заправляйтесь, будьте добры, на заправке. Все, все просто, все логично. А на этом мы сегодня закончим эту серию. Посмотрим, что будет в следующей серии. Поэтому ставьте палец вверх, предлагайте игры для обзоров. Подписывайтесь на канал, телеграм, ссылочка в описании. Пока-пока.